Тут вопрос не в Навальном, не Навальный его расстроил. Я вот эту версию как раз меня она почему и зацепила, что приехал на своей командировке, прошла вот эта фигня, он пошел, значит, к этому э, Путину проситься на прием, чтобы объяснить, как что вообще, потому что э, Навальный же сказал в три раза суки завысили, а они, видимо, э, откатывать начали только в два раза больше, поэтому. Возникла непонятка, хотя сопутствующие, конечно, расходы, и я понимаю, что если откат возрос в два раза, значит, расходы должны возрасти в три раза, но ну, это логично. Но математика в Кремле, значит, она, наверное, не такая, и, значит, есть версия, что, блядь, вот этой и версия есть, да, что... Он постучился, значит, к Путину, сказал, я тоже хочу, а тот, значит, не смог дверь сломать. Ну, имеется в виду, что тот не ответил ничего. Не, ну, как бы сказать, версия такая, что он его просто не принимает. Или как-то ему дали понять, что он как бы, ну, что-то там, ну, в общем, в общем как-то подве, в подвешенном состоянии, и поэтому... Это его взбесило, и, и это его напугало, ну, потому что, да, быть рядом со Сталиным и когда Сталин не отвечает, да, на твои призывы, то, то ты уже думаешь, что ли, блин, расстреляют, то ли повесят, да, завтра, непонятно, куда повернется стрелка. И именно это его вынудило на такой вот отчаянный поступок, он же не первый, да, он след за, за Усмановым вообще-то выступил, по большому счету тоже. Вот, Но говорят, своя ли эта инициатива, не своя, я спорить не буду, я сейчас просто говорю наиболее симпатичные версии, которые более логичны с точки зрения его эмоционального вот этого вот вброса, потому что он-то разозлился на то, что вот, что его Навальный подставил, вот, тогда понятно, и, и это определилось именно за этот период времени, оно не, не сразу, не в, не в ролике Навального, а вот те соб... Я просто обобщаю, что то, что произошло после ролика, то его и возмутило. И поэтому, ну вот таким образом, ну как бы он пробился ко вниманию, что ли, Путина, что я вот типа это самое. Мы можем сказать глупо, да, но ведь это уже срабатывало и не раз. И прямая вот эта лесть, как ни странно, она работает. Мы просто, ну, многие отдают... Все-таки э, власть, она человека более как бы возвышает и отдают должное уму Путина. Ну, нету там особого ума. Ну, есть такой бытовой ум, плюс э, амбиции, плюс, значит, э, советники и все дела. Да, понятно, что можно выглядеть достаточно умным человеком, нет вопросов. Но при этом вот это проверяется, да, умный человек, он от лести настораживается, она работает, это услов... безусловное вот это оружие, да, безусловное оружие будет обращение человека, обращение как, будет, человека будет как, обращение как бы, выяснилось, если моё, они обращение говорили, обращение я на лести не падки, нет, это вопрос формы. Но человек, да, как, он, как он, умный, чувствует, что, что ему нельзя и а, настораживается, будешь что-то там от меня хотят. Ну, так как Путин знает, что все что от него все вообще... хотят, поэтому здесь он не настораживается и лезть воспринимается им легко. Ну, вот достаточно вспомнить эту новую программу, которую все уже рассказали про нее, но никто не видел, да, с Соловьевым. А, э -э Прецедент в истории есть. Вы помните, Сурков Владислав не самый глупый человек из этого кремлевского пула, да? Когда его уволили, он просто тупо выступил, ну, грубо говоря, чуть ли не на следующий день и написал, что Путин есть рыцарь на белом коне, а мы все его там дети, ну и все дела там, бла-бла-бла. И что вы думаете? Вот он помариновался и потом бросил и остановился опять в пуле, ну, там ДНР пошел разгружать что-то еще. Вот, так что... С точки зрения поступка золотого вот этого, внутри, так сказать, внутри политического, внутри э, их кланового, он вполне себе оправдан. Даже то, что он выступает в качестве дурачка, ведь Путина это не напрягает. Ну, когда Медведев выступает в качестве дурачка, даже это хорошо. Жириновский выступает, вот Путин смеется. Ну, почему? Хорошо. Потому что он хорошо ощущает, когда видит, ну, вокруг дураки, а без меня никак. Вот. И поэтому вот, дурость там легко прощается, дурость. Кресятничество не прощается. Я думаю, что вот это э, все-таки мотив, да, что они подумали, что он от них скрысил денег. А в этом-то он и возмущен, что я думаю, что он в этом смысле честный человек, вы меня только не плюйте. Он выглядит как человек достаточно честный, чтобы крысить не очень много, но ну, грубо говоря, сдачу собирать только. То есть, все-таки вопросы внутриклановых вот этих преданных вот этих отношений для него все-таки важнее. И это его возмущает. Ну, типа, намек Навального, что или воспринят Кремлем как намек на то, что сам Золотов там что-то прибрал к рукам каких-то денег чуть побольше. Хотя, на самом деле, говорят, что это все-таки медведевские там кормушки стоят, лопатушки, и может быть. Ну, я не знаю, я не буду рассуждать это, как бы не мое поле, у меня нет инсайдерской информации на эту тему. Но выглядит это именно так, как отчаянная попытка, значит, обратно вернуть, ну, как бы поколебавшееся доверие начальства, а именно Путина. Вот. Это от того, что есть, как я вижу ситуацию. Может быть, это не так ситуация. Может быть, действительно, это разработка Кремля. Но какие-то они уж совсем глуповатые стали. Если Путин просто махнул на все рукой, а Песков там что-то чумурудится, выдумывают какие-нибудь штуки. Может быть, они там и сочинили. да? Вот как это письмо Эрдогана Путину с извинениями со сбитого лечка. Ну, в общем, какая-то такая хреномантия непонятная, хитро, хитро выебанная. Вот. Так что здесь ситуация более-менее, ну, неважно даже, как, как там, вот есть такая тема, мы с Костей обсуждали, что это все там игра, продолжающаяся с Навальным, я на самом деле так не думаю, но даже если это так, все равно эта игра не в пользу Золотого идет, и поэтому он хочет вернуть себе, ну, некоторые, ну, некоторые возможности, да, Внимание в данном случае. Говорят, что это специально, чтобы отвлечь внимание от того, что побили там во время выборов демонстрантов и так далее. Ну, это же у нас уже не новость, что демонстрантов побили. Но ну, это такая просто как бы, хроника. Для кого? Для Запада? Ну, ну да, но ну, Запад... ну, только вы подсунули Западу какую-то совершенно дурацкую вещь. Да? Ну, если так, вот разработка, ну, как они отреагируют? Ну, что для них такое национальной гвардия? Генерал, да, и вот генерал вызывает на этого сам, ну, там, начальник армии, да, этот, штабов, да, комитета, вызывает и говорит, давай морду набью. Ну, там, кстати, приводил пример этот, то ли Акунин, то ли кто, не помню, по поводу того, что были ли случаи в истории. Да, были в истории случаи, когда он даже сам император Вильгельм II, что ли, по-моему, Вызвал какого-то оппозиционера, журналиста на дуэль, раздосадованный. А тот был биологом и сказал, давайте дуэль на двух сосисках. Одна отравленная, другая нет. Кому как повезет. И тот тогда, в общем, скатился, не стал. Ну, не, не важно, это понятно, что. Так вот, теперь самое главное. А что будет? А что будет? Вот вы пишите, что будет. Вот как вы считаете, какое будет принято решение Навальным, да? И э, как будет выглядеть дальнейшее развитие событий. Я скажу свое мнение. Я причем вам скажу, как, какое решение будет принято Навальным, и скажу, какое принято должно быть решение. Ну, в том смысле, какое я бы посоветовал принять решение. Дмитрий Майоров. А я золото вызываю на ботанический поединок по выращиванию табака Вирджиния Голд. А по выращиванию хорошо А давай вырастим э, сыновей Родим сыновей вот за какое-то время Вырастим их И каждый будет заниматься Один будет заниматься борьбой, другой боксом да, Или там наоборот будут заниматься оба э, Какими-нибудь э, Этими самыми Боями без правил да. И вот кто вырастет за 20 лет сына Или там за 18 да, Чтобы можно было выпустить и побиться Вот это такая дуэль да, на, на будущее Навальный примет нестандартное решение, Ольга Вишнорик, к сожалению, примет стандартное. Вот как раз я и объясню свое видение, потому что я изнутри немножко там побывал, и по пиздят в эфире и замнут. Я сейчас не о том, что будет, конечно, по пиздят в эфире и замнут. Ребята, ничего не будет, это понятно. Мы говорим о том, что, какое решение примет Навальный, то есть что он ответит. Ответит. Там понятно, что оно так и будет. Сергей Иванов Лыхайм продаст за дорого извинения. А, ну, из области того, что они на одну дудку играют, да... Ну я не думаю, что на одну. Все-таки, если есть какая, какая то связь, то она такая, как сказать. Вот по кланам, да. Если кто-то имеет влияние на, на, на Навального, а кто-то наверняка имеет влияние, вот. Неважно там при власти, при деньгах или при короне, ли, да. По крайней мере капитал то есть какой-то, и кто-то есть заинтересован, потому что, естественно, что его кормят не ноги. Да, аборт злой, конечно, я в курсе, я э, это вот прям браво, это то, что я бы и посоветовал, но Мальцеву этого советовать не надо, единственное, чтобы э, вот ситуация с вызовом, прямым вызовом, да, стреляться на пистолетах, это было очевидно, и, конечно, надо было именно так делать, просто излишне эмоционально, но, с другой стороны, это Мальцев, я бы... Предпочел потренироваться, чтобы он это несколько раз сказал, а потом более холодно выступил. Но, с другой стороны, ничего страшного, это его конек, это фишка. И, а, просто не с точки зрения зрителей. Зрители, они восприняли как надо, а с точки зрения именно золота. Серьезней надо быть. Ну, то есть он, он на него прям напрыгивал, а тут напрыгивать не надо. Ну, если ты не трус, ну вот давай на пистолетах. Все. Но это не важно, это форма. А смысл абсолютно, я с ним согласен, и вот так и надо было поступать. Круче всех выступил, конечно, Гальперин. Марку отдельно вообще респект, потому что он раньше всех выступил, и круче всех. Он сказал, я готов драться не только с золотом, но если золото боится, типа того, то он может выставить любого человека из своей национальной гвардии, и я готов драться с ним. Понятно, что Марк, Марк Гальперин победил уже заранее, потому что с его ростом а, ну, с его, так сказать, он же небольшой человечек, да, поэтому ему что, надо в национальной гвардии либо подобрать такого же, да? Ну, это, это и не важно уже, да, он, он выступил, сказал, я готов с любым, да, вот из вашей национальной гвардии. То есть он фактически вызвал всю национальную гвардию. И Гальперин, конечно, терять нечего, и вот этот человек с абсолютным отсутствием страха, ну, он Конечно, как каждый нормальный человек наверняка он чего-то боится, но вот здесь, вот в политическом мире, он не боится ничего. Вот здесь у него где-то атрофировано там вот этот ген. За что я его страшно уважаю и уважаю. Хотел сказать люблю, но еще рановато. Вот, уважаю. Не поймите, чтобы это не прозвучало снисходительно. Ну, ну, вот мое мнение такое о нем. Так вот, понятно, что э, золото с одной стороны подставился, вызовы ему сыпят, но это ни к чему не приведет, потому что, ну что, он может не обращать просто внимания, что я, ну очередь, сукины дети, что я, разорвусь, что ли? Нет, вот у меня есть ураг Навальный, я бросил вызов, жду. Так что главное, что ответит Навальный. Так. Вот, Вера Куба, вы ему советы даете. Навальный не должен связываться, посадят по-настоящему. Вы даете советы. А мы сейчас с вами говорим, какие у кого прогнозы. Что ответит Навальный, Не что он должен. Хотя можете, да, писать вот, но на это я скажу, что я не согласен. У меня другое мнение. У меня другое мнение. Так. И шутка пяткин начал терять зрение, способность говорить. Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его близкие говорят о возможном отравлении. Блин, надо посмотреть. Организует дебаты на дожде, за чьё, да все, Сергей Иванов пишет. Склад мысли, ну как на улицах бить вообще нельзя, тут хоть разок но пнуть выйдет, так-то его и без этого пинают регулярно на митингах. Сегодня в Госдуме ЛДПР внесла предложение на разрешение туэлей Ольга Вишнурия. А-а-а! ответить. Как? Гоша Красильщиков. Подавлатову ответ. Как? Александр Иванов. Навальный будет помалкивать и дождется, когда Мальцев застрелит золотого. Нет, не дождется. Мы принимаем бой Марта Мюллер. Ну, вы достойны вообще, блин, своего этого своего ника.